В этом видосе хочу вас познакомить с уникальным приложением. Я знаю, что очень многие люди забывают пин-коды, забывают коды, забывают пароли, забывают логины и так далее и тому подобное личных своих данных ну или какую-либо другую информацию очень важную потому что э, делают естественно на каждом сайте и так далее тому подобное нужно вводить свой логин и пароль для большей безопасности не один тот же логин и пароль э, на все потому что если взломают одну то взломают и другое. Соответственно, большое количество данных паролей, если даже вы будете их записывать в блокнот, блокнот где-то забыли, потеряли, оставили и все, хана. Здесь же это приложение, вам нужно будет только запомнить один пароль и один логин. И в этом приложении, а это менеджер паролей, будет храниться вся нужная ваша информация. И теперь давайте, друзья, пробежимся немножко по этому приложению. Оно позволяет хранить ваши логины, пароли и другую личную информацию в безопасности в зашифрованной базе данных. Вы можете синхронизировать данные с другим телефоном, планшетом, маком или ПК через ваш собственный аккаунт в облаке. Лично я пользуюсь данной программкой, не знаю, ну лет 6 точно, и у меня нет никаких нареканий, ни разу нигде никто не пытался взломать какую-то мою почту, потому что у меня сделана двойная аутификация везде, да, и прежде чем войти в какой-то логин или пароль или в банк, тем более, да, мне должно прийти э, пин-код через смс, и уже после я смогу войти в любой из своих аккаунтов. Именно по этой причине я ни разу не видел, чтобы меня пробовали взламывать. Другими словами, утечки отсюда не было никогда. По возможности, оно простое в использовании. Такой обычный материальный дизайн. Есть черная тема, кстати, в нем. Да? Далее, стойка шифрования. 256-битная. Синхронизация с облаками. Google Диск, Probox, On a Drive, Nice, iCloud, WebDev и так далее и тому подобное. Вход, как вы видели, осуществляется здесь не только по пин-коду или паролю, а также отпечаток пальца, лицо и еще у нас есть здесь сетчатка глаза в том числе. Дорогие друзья, и это крутенько, это действительно крутенько, так что взломать его достаточно сложно. Есть автозаполнение в приложениях, начиная, эта вся фишка работает начиная с Android 8 и выше. Интеграция с браузером, вот сейчас вы видите на своих экранах, как на ПК эта интеграция происходит, а то же самое происходит и на Android. Данное приложение также устанавливается на смарт Часы. Под VROS, в частности у меня Galaxy Watch 4. В обновленной версии, которая уже доступна и будет доступна вам в описании видео, причем про версия уже будет генератор паролей, бесплатное приложение для ПК, Windows и Mac, а также автоматический импорт данных. И э, крост-подформенность. Вот такая вот интересная штучка. Также будет анализ стойкости паролей. Действительно, но ну, э, простой в использовании и имеет хорошее шифрование. И, как я уже сказал, я во многом, или вернее, так скажем, у меня к этому приложению претензий нет. Что у нас здесь есть? Заходим и смотрим с вами. Вот, пожалуйста, у нас здесь избранные есть все карты. Избранные карты, недавние, потом категории. Есть пароли, кредитные карты, заметки, изображения, файлы, шаблоны. Пожалуйста, и поехали вот. У меня есть кредитные карты, у меня есть логины и пароли, у меня здесь есть банковские счета, заметочки, пожалуйста, какие кое-какие есть и так далее тому подобное. Все это у меня синтегрировано. Дальше вот, пожалуйста, скомпилированные пароли, а потом слабые пароли. Он же мне тут дает, которые мне советует изменить. Это что же отличненько просто. Дальше одинаковые пароли. Оказывается, у меня есть два приложения, в которых есть одинаковые пароли и которые стоит действительно поменять. Потом есть архив и удаленные. А здесь все то, что я когда-то удалил и нужно, оно не нужно, это уж другой вопрос. Все, выходим на главную страницу, все карты. Здесь есть плюсик, на него нажали и здесь что нужно добавить, либо карту, либо заметку. Все, когда вы добавите, выбираете карту, выбираете здесь банковская карта, aliexpress банковский счет, веб-аккаунт, водительские права, другой, т.д. Здесь есть в принципе все. Также заметочка, а заметочка уже она простая. Здесь можно прикрепить изображение и можно прикрепить файл. Можно поставить сразу же, пожалуйста, здесь какую-то пометочку, а здесь «Отменить изменения». Все это тут есть. Теперь мы с вами заходим вот на три точки. Здесь есть ярлыки, можно выдать ярлыки, можно блокировать, можно синхронизировать, создать пароль, история паролей, сортировка и настройки, то, что мы с вами видели. Синхронизация, пожалуйста. Есть автоматическая синхронизация. У меня она почему-то отключена, должна быть всегда включена. Google Диск, Box, OneDrive Drive и другие здесь, как вы видите, написано. Далее. Безопасность. При выходе что сделать? Блокировочка при выходе, быстрая разблокировка есть, биометрический вход, биометрический метод по умолчанию. Разблокировка пин-кодом, запрашивать пароль каждые 5 дней. Либо не запрашивать пароль никогда. Так, это... Для того, чтобы, как бы, так скажем, более-более обезопасить ваши личные данные. Потом разрешить снимок экрана, либо его не разрешать. И попыток ввода пароля. Сколько вы делаете? Допустим, поставите 5. Через 5 попыток пароля, если они будут неверны, все данные на данном приложении, соответственно, в облаке они останутся, но на приложении будут удалены. Далее изменить пароль, потом предпочтение, какая тема, как я вам уже говорил, здесь есть и темная, а так их здесь очень много. Потом под заголовок карт, ярлыки или логин, при входе карты открывать список ярлыков или активировать поиск. Дальше ярлы по умолчанию, какой хотите такой выбираете, потом избранный сверху, скрывать пароли, показывать чистый карт, число карт. Предупреждать о картах, истекающих в течение 30 дней. Кстати, тоже очень актуально. Дальше, глобальный поиск, э, предварительный просмотр. Дальше, поиск по реликам, Поиск по паролю можно сделать. Использовать встроенный браузер. Так можно сделать. Или в смежном окне, пожалуйста. Использовать иконки веб-сайтов или и отчистить кэш. Дальше, автозаполнение. Пожалуйста, запрашивать пароли, каждый всегда, включить в настройки, это тоже можно сделать, пожалуйста, куда вы хотите, либо PASS, либо Google, что у вас есть, с тем и интегрируйте, что для вас удобно. Далее, одноразовый пароль, скрыть уведомления, автозаполнения, это тоже, в принципе, чтобы не мешало. Дальше, копирование и восстановление. Резервное копирование и восстановление, это вы сделаете и уйдет резервная копия на то облако, куда его э, вы сделали. Либо можно прямо на телефончик. В данном случае, пожалуйста, сохранится на телефон, выберите только папку «Сохранить». Она сохранится именно в том формате, который вы сможете потом, допустим, восстановить на э, ноутбуке, хотя на планшете и вообще на чем угодно. Автоматическое резервное копирование я с вами включил. Интервал резервного копирования никогда два дня, 7 дней. Я поставлю 2 на всякий случай. Сделать копию сейчас. Расположение резервной копии, пожалуйста. Да, и, а, хотя нет, здесь я не буду делать, чтобы на мое устройство. И предупреждение: система удалит все автоматические резервные копии, если вы удалите приложение. Все, это тоже отличненькая вещь. Потом. Установить на компьютер, что я уже сделал, импорт, экспорт, это данные, можно импортировать, экспортировать. Далее, очистить данные вообще, приложение, приложении, оценить приложение и Android Wear, что у меня уже есть. Чтобы добавить карту на ваши часы, откройте э, ее на телефоне, нажмите кнопку часы, пожалуйста, пин-кодик, установить пин-код, а можно и не устанавливать, в принципе, все.